Thank <laughs> you. J'ai... Идешь в поселок? Можно. 25-го ты должен быть там. Не поспею. Шибко трудно идти будет до первого снега. Опоздать нельзя. Все. Не опоздаю. Нех выпадет, встану на лыжи и пошел. Обратно ты, Баргас, разбудил меня. Сон хороший пришел. Горностая видел. А ты сон спугнул. И спугнул. Ну что ж. Пойдем. Пойдем, пойдем, Баргас. Не захотел зайти к нам. Ночью прошел. Таежный человек шел. Выжив, отбитый камусом, и без палок шел. Тут он лежал. Видать, долго лежал. Почему к нам он не пришел? На снегу лежал, и огня не разводил. Deş! Опасно ходить стало по Тайье. Здорово, Пахом. А, здравствуй. Стой, похомость, холодновато. Ничего, не привыкать. А я, похомость, спать пошел. ночью в экспедиции номер 87 убит профессор Кочнев. Его нашли мертвым в кабинете начальника экспедиции Винокурова. А из сейфа Винокурова исчезли 50 тысяч рублей. Профессор, кажется, заканчивал работу над геологической картой редких ископаемых. Не заканчивал, а закончил. Эта карта привлекает особое внимание некоторых иностранных разведок. Вы, кажется, знаете Винокурова? Да. Во время войны мы вместе с ним были в тылу врага. Вылетайте к нему, начинайте расследование. Я готов, товарищ полковник. С вами полетят судебный медицинский эксперт, радистка Эверстова и лейтенант Петренко. Петренко? Да, молодой офицер недавно прибыл. Был летчиком. Роман Лукич, дело это особой важности. Ясно. Держите все время связь со мной. Есть. Ну, действуйте. А где хранится карта Кочнева? У меня в кабинете, в сейфе. Она цела. Uh -huh. Послушай, Яков Степанович, какие у тебя были основания задержать электромагнит? Убийство сторож видел Васина около конторы. Uh -huh. Когда все сбежались по тревоге, Васина не оказалось. Uh -huh. В кабинете нашли его отвертку. Uh -huh. Вообще он тип подозрительный, пьянец. Грозился, что бросит работу, уедет. Где его задержали? Дома. Лежал на кровати в верхней одежде, пьяный. А он не притворялся с пьяными? А, черт его знает. Вообще он редко бывал трезвым. Угу. Обыск в квартире производили? Не решились. Да и чего искать? Дурак он, что ли, прятать такие деньги у себя в доме? Допустили ошибку. Конечно, обыск надо было произвести. Можно. Входите, доктор. Акт готов. Подпишитесь. Как прилетите, сразу же передайте акт полковнику Рохту. Понимаю. Яков Степанович, надо проводить доктора к самолету. Товарищ Белолюбский. Я сейчас привезу. До свидания. До свидания, товарищ Винокуров. Товарищ лейтенант, возьмите понятых, произведите обыск в квартире Васина. Слушаюсь. При обыске должен присутствовать Васин. Понимаю. Разрешите идти. Идите. Проводи меня в твой кабинет, Яков Степанович. Пойдем. быть нибудь из поселке есть? Никого. Спасибо, Яков Степанович. А теперь подошли сюда, сторож. Хорошо. Вы услышали выстрел. Часов у меня нет. Ну, а дело было сразу после полуночи. Где вы находились в этот момент? У меня два объекта. Контора и магазин. Uh -huh. Хожу то туда, то сюда. И вот только я подхожу к магазину, как вдруг слышу Бабах, ну, я побежал и начал колотить в рельсину. Понятно. Говорят, что незадолго до выстрела вы видели кого-то у контора. Точно. Видел. Проходил монтер Васень, так. как всегда под Хмельком. А вы уверены, что это был Васень? Ну а как же? Он же поздоровался. Поздоровался? Точно. Он сказал, здорово, Пахомыч. Ну что ж, спасибо, дедушка. До свидания. Ну что? Деньги нашел. Где же они? Лежат в песике. Вы их не взяли? Не решился. Уж очень странно лежат. Интересно. ну пойдем. Вот видите, как лежат? Зала не тронута. Как же они сюда попали? Получается, положил деньги, а потом затопил печку. Ха -ха, ловко замаскировал. Я их поэтому-то и не взял отсюда. Во всяком случае, понятно только одно. Что они оказались у него в доме. Ну, кводин. Ясно, товарищ майор. А по-моему, не все, товарищ лейтенант. А -а -а -а -а. Понял. Любопытно. Очень любопытно. Вот что. Найдите замятины и приходите с ней в контору. А это прошу Васина. Как деньги попали в ваш дом? Понятия не имею. Значит, святым духом попали. Как хотите, так и считайте. А я денег не брал. Ну а что вы делали ночью около конторы? Гулял. Гулял. Ну, выпил, конечно, немного и вышел подышать свежим воздухом. Никого, кроме сторожа, не видели? Нет. Ваша? А черт, а я-то ее искал. Почему она оказалась в комнате профессора? Да я вчера после работы у него там розетку менял. Так. Ну и забыл, значит. А какой у вас дымоход? Что? Я спрашиваю, какой в вашей печке дымоход? Прямоточный или с коленами? Кажется, прямой. Точно прямой. Только при чем здесь дымоход? Я никого не убивал, денег никаких не брал. И чем мне пришивают, не пойму. И все же подумайте. Мы еще поговорим. Яков Степанович, уведите задержанного. Роман Лукич, да? до того его приезда я никого не выпускала из поселка. Но мне очень нужно отправить Белолюбского на перевалочную базу. Получить 10 ящиков стекла. Хорошо. Мы это решим. Документы оформлены? Да-да. Какой -да. вот. ужас. Скажите, Зинаида Николаевна, у вас всегда хранилась карта в сейфе? Всегда в сейфе. А у кого хранилась печать? У меня. Скажите, да. кто печатал футляр? Я. Ну что? Это не наша печать. Я печатала футляр вот этой печатью. Эта карта? Она. Так Это что. Мы никогда не прикалывали карту кнопками. А как вы работали? Пользовались грузиками. Скажите, кроме вас и Кочнева, имел кто-нибудь отношение к карте? Никто. Так. А что здесь делал вчера электромантер Васин? Менял розетку. Так. Спасибо, Зинаида Николаевна. У меня больше вопросов к вам нет. сфотографировали. Да. Это, конечно, предусмотрительнее, нежели Красти. Хорошо, что они задержали Васина. Да. Все-таки странная история. Ты подумай сам, что же получается. Сначала поздоровался со сторожем, потом пошел убивать. Чтобы спрятать деньги в собственную печь, залез на крышу и бросил их через трубу. Так очень. вы странно. Вы думаете, что от него? Слушайте, кушайте. Спасибо. дочка. Спасибо. Здравствуйте, Накинси Назароч. Здравствуйте, Малыш. Здравствуйте, Малыш. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Спасибо. Спасибо. А. Помнит, старика? Помнит, дочка недавно спрашивала, когда дедушка Бакадиров белку привезет. Да. да. Обязательно привез. Яков Степанович, а я все это к вам относительно стекла. Ох, да, да, да. Рома, ну что же делать со стеклом? Не беспокойтесь, товарищ. Я свяжусь с базой и попрошу, чтобы вам оставили. А, ладно. Так вот. Так значит хорошо себя чувствуешь. И накиньте назад Спасибо. Я ведь по делу пришел к Якову Степановичу. Не знал, что ты тут. Поселок пришел Шараборин. Шараборин? Его след привел меня сюда. Он пять месяцев в розыске. Он отдыхал недалеко от моей избы на снегу, так. огня не разводил, а избу не нашел. Ты знаешь, так в тайге не бывает. А почему ты решил, что это именно Шараборин? Узнаешь? Твоя трубка. Эту трубку укурал у меня Шараборин, а теперь я ее нашел на его следу. Спасибо, Иннокентий Назарыч. А может быть, Шараборин, не задерживаясь, здесь прошел дальше? Тогда за поселком должен быть мой след. Это легко проверить. Я ведь приказал никому из поселка не уходить. Ну что, никого не нашли? Все-таки, Накинти Назарович не ошибся. Шароборин здесь. Утром снова его нужно искать. Нет, утро ждать не будем. Надо искать сейчас. Обойдите вокруг поселка и осмотрите, нет ли свежих следов. Правильно. И я с ними пойду. Хорошо, идите. Товарищи, давайте разделимся, поскольку лейтенант наших мест не знает. Вы вдвоем обойдите поселок со стороны леса. А я пойду с другой стороны. Так будет быстрее. Ну что же, я не возражаю. Ну, пошли. Яков Степанович. Да. А тебе известно, на базе стекла? Белолюбский сказал. Смотри. Экспедиция известна, на базе стекла нет. Поступит началом навигации. Это ошибка. Давно Белолюбский тебя заместителем? Года три с лишним. Откуда он к тебе приехал? Из бухты Тикси. А что он там делал? Работал главным диспетчером порта. Надюша! с Стикси. Вылезай! А, что разбудил? Бакадыров пришел. Бакадыров? А что? Дурак, не надо было трубку терять, вот что. На след напал. Майор тебя ищет. Где Белолюбский? Он сейчас придет, мы условились... Боюсь, что не придет. Вот где Белолюбский прятал Шараборина. Ушли они. Ну кто бы мог думать, я? А? Яков Степанович, быстро четыре оленя упряжь. Есть. На сборы 30 минут. Есть. Криша, освободи Васина. Слушаюсь. что заплутал? По что заплутал? А че русская там? Лежу путь короче. Олени хороший у него есть. Так его озеро довезут. А вот как их возьмешь, у него. Не дать может. Я даст сами возьмем. Пошли. А, пошли. А что случилось у вас? Зачем вам олень? Наши устали. А мы везем муку для экспедиции. Много? Двойнард. Ты колхозник должен понимать. Выручай. Выручать надо, а документы есть? Mm. Документы есть. It's in the Много. Однако следы ведут к избе холхозника И Не с ними ли беда случилась? Поехали мы на двух нартах. Угу. Тот, что со мной сел, пырнул меня ножом. Подожди. Держите, Гриша. Ложитесь. Ну вот и все. Спасибо. Ты знаешь их? Лежи, лежи. Ну? У одного проверял документы. Угу. Белолюбский. А другого называли Шаробориным. Так. Посмотрели они? Лежи, лежи. Пойдем, Багархат. Пойдем. Все. Кушать садитесь. Спасибо, хозяюшка, некогда. А как же, на дорогу кушать нужно? Нам спешить надо. Теперь они на оленях. Молодец, Иван, достал оленей. Если вовремя придем на Кривое озеро, заберу тебя с собой. Довольно тебе типа, подойди шататься. возьмешь я ошибешься. Все думают, Шараболин так. Ошибается маленько Василий. Шараборин большой счет имеет. Шараборин пригодится. Знаю. Ехать надо, Иван. Боюсь, майор по следу идет. А мы проверять будем. Как проверять? Петли сделаем. Вернемся назад, поглядим, нет ли чужих следов. <гум> Давай. Mm-hmm. они задумали однако недавно здесь были от силы два часа как думаешь без отдыха олени выдержат? выдержит? выдержат, Роман Лукич, выдержат. Ясно Нет. Что же делать? Что же делать? Пурги ждать? Откуда пурга? Будет пурга. Примета есть. А пока по кругу бегать? Нельзя. Наконец? Нет. Вот так надо ходить. Вот так надо ходить. Вот так, пока пурга следы не скроет. Восьмерки. Ага. Два круга лучше, но. Путать надо. На озеро опоздать нельзя. И пошли, пугавые ручьи. Пошли, пошли, пошли. они нас, черт возьми. Опять сюда приехали? Они проверили, преследуют их или нет. Роман Лукиш, а теперь восьмерку будут делать. Звериная хватка. Какую восьмерку? Враги хитрые, сынок. Они думают так, будем включить восьмерку, пока опорка будет, а тогда бросим восьмерку, и свет пропал. Если они задумали восьмерку, то опять придут сюда. Верно, придут. А вот это нам и нужно. Ты, Инагентий Назарович, с надушей, останетесь здесь, в засаде. А угу. они, бейте по оленям. Далеко им пешком не уйти. Жалко, однако, оленей бить. Ничего не поделаю. А если они не придут сюда? Возможно. Вот поэтому мы с тобой пойдем по их следу. Я, однако, хорошо знал твоего деда. Честный был человек, хороший охотник. Вы с ним в Красной армии вместе служили? Да. Тогда еще была Красная гвардия. Мы в одном отряде воевали. Белобандитов вместе пили. А ты, доченька, -то помнишь деда? Дедушку? Mm -hmm. Очень хорошо помню. Hey! Hey! Hey! Метет. Хорошо метёт! Хорошо! Иди на криевое озеро, бросай восьмерку. Рано, еще, однако. Свет больно глубокий, много нас снегу! Пошли! Кого нет? Нет. Поехали. Нельзя. Проверять будем. Алине не надо. Пусть стреляет. Там один мы его и так возьмем. Ладно. посадили! Веди, дочка, моих оленей! Сейчас! А может, и там кто? Пришлать надо восьмерку. Бежать надо! Эй! Э. А ты, Надюша, останешься здесь! Да что вы, дедушка! Одного я вас не пущу! Ир двое, а вы один с охотничьим ружьем. Нет, я еду с вами. Ну ладно, поехали. А. Что? А. Что вы говорите, дедушка? Дедушка, что вы говорите? А, баргас, Баргас, а друг мой? И накиди на торчи. врага. Метет пурга. При первой возможности возобновлю погоню. Шелестов. Все. Ничего не понимаю. Что ты там не понимаешь, Миш? Роман Лукович, куда же они идут? Ведь тут же людей кругом. Трудно сказать. Может быть, где-нибудь на глухом станке их ждет свой человек. Сейчас они отсиживают, а кончится пурга, побегут дальше. Да, но как же мы их теперь найдем? Ведь пурга замела следы. Мы поступим так. Вот река. От нас до нее пять километров. Вы вдвоем пойдете на северо-восток. Я на северо-запад. Дойдем до реки и повернем навстречу друг другу. Вот где-то в этом секторе мы пересечем их след. А если не пересечем? Это исключено. Они все время бегут на север. Если вы первые обнаружите след, ждите меня. Хорошо. Недавно прошли. Не больше часа, след совсем свежий. Поехали. Пока подостоит Роман Лукич, мы их догоним. А что сказал Роман Вы помните? Ну, странного рассуждаете, он только похвалит нас, если мы их догоним. Но приказ есть приказ. Нельзя ехать. Но они же уходят. Я приказ нарушать не буду. И никуда не поеду. давай, и хоть снова ругайте, что ли, то легче будет. Но я не хочу, чтобы вам было легче. Дайте мне, пожалуйста, чай. Осторожней. Очень горячо. Простите. Не хочу больше. Товарищ майор, что случилось? Ваше приказание... Пусто. Да. Никого нет. Пойдем в избу. Оленям отдыхать надо, а то подохнут. Ошибки бывают разные. Понимаю. И все-таки, если мне вновь предложат взять вас к себе в помощники, я откажусь. Товарищ майор. Все. Башка гулять, пи пи пи -воси. Ну, ну, а дальше что? А дальше убежали мы из лагеря с Серегой. Только я-то местный, а он из желудки. Поплутали мы по тайге, раз просыпаешь, нет, Сереж, убежал. Ага, обратно в лагерь. И соображаю пожалуй на ведет. канал все-таки и их серкой сер ну вот что иван отдохнули поехали куда поехали Олени устали. Отдыхать надо. Отдыхать некогда. Сегодня вечером должны быть на Кривом озере. Завтра будем. Сегодня не будем. Как не будем? Да ты что, смеешься, что ли? Во что смеешься? Есть пусть короче. Что ж ты молчишь? Да не годится. Шибка трудный. Какой? Вдоль сопок. Седьмая, седьмая сопка, село гора. Ее перевалить, сразу в озеро. Да, Ленин, шибко худей По очереди ехать надо. Одному ехать, другому маленько на лыжах сзади. А то подохнут. Вот так ехать, как раз к утру будет. А двоих, ты думаешь, к вечеру не довезут? Дорога шибко, а трудная. Снег глубокий, подохнул. Подохну. Дохнут. Mm -hmm. Ну что же. Закусим еще, Иван. Время есть. Хорош, ты, Василий. Mm -hmm. Хорош. Василий, Василий, Василий, Василий, Василий, Василий. Ушел, бросил, бросил, кривая душа. Ты думал, я прикрою тебя от майора, Шипса, маленько, живуху пойду. И такой дорогой пойду, что никому меня не словить. Я гостинчик приготовлю. Своим же оставил, чтобы майор за мной пошел. Бежать надо. Шибко бежать. Никого нет. Опять ушли. Багархаз. Вперед, Багархаз. Нет, я сама. Ничего, ничего. Да вы же меня не донесете. Кто? Я не донесу? Второй прием. Разожгите камелек, Позаботьтесь о Надюше. Получается, товарищ лейтенант. А что получается? Тогда вы меня чуть не утопили, а теперь вот под самострел подставить. Ведь дома очень хочется моей смерти. Их надюша, надюша. Ну как себя чувствуете? Ничего. Они пошли в разные стороны. Как в разные? Так в разные. Один на оленях пошел на север, другой на лыжах на запад. Причем на ленях ушел часа два назад, а на лыжах совсем недавно. Я пойду по нартовому следу, а ты пойдешь по лыжному следу. Ясно. Далеко он не ушел. Собирайся. А я, Роман Лукич а тебе придется остаться здесь. А вернется лейтенант, вместе с ним поедете по моему следу. Я сейчас могу ехать, Роман Лукич. И все же тебе лучше полежать, надеюсь Роман Лукич. Нет, нет. Я тоже так думаю. А меня не интересует то, что вы думаете. Разрешите выполнять? Выполняй. Только будь осторожен. Обдумывай каждый шаг. Ясно? Ясно. А вы все еще сердитесь на него? Да нет. И правильно. Останется ага. а с тобой. Вверх. случилось нет нет ничего не случилось. Ничего. я ну зачем же вы встали на Но ну я совершенно здоров Пошли, пошли! Пошли, пошли! Мы должны быть на кривом озере ровно в час. Будем! Вот оно, кривое озеро. Видно, отдыхал, но снард не сходил. Майор, Подожди, Гриша. Старый знакомый. Молодец, Гриша. Обыскал? Ничего нет. Молчит. Молчит. А вот Белолюбский ушел через перевал. Рамон разрешите мне. Нет. Объезжайте гору слева, будьте осторожны, отсюда виден человек, у подножья буду вас ждать. secara Назовите пароль для встречи самолета. Останься здесь. Слушаюсь. Майор. Ну как, Гриша? Сможешь? Роман Лукеть. Готовься, госпитал. Слушаюсь. Ну что, реку убежал один. Зато полетим вместе. Собака. Отлично. Передавайте. Операция закончена. Захвачен самолет без опознавательных знаков. Нахожусь на Кривом озере. Сейчас вылетаю. Подробности доложу лично. Шелестов. Все. Передайте Надюшья Степанович? что олень оставлен на Кривом озере. Хорошо. Готов. Давай, пишем.